Ой, деревья как рядом. Ой, деревья рядом. Ой-ой-ой. Тормози, брат. Все, врезался. Теперь просто сигнал потерял? Ну, просто возврат. Ой, сигнал мы потеряли. потерял моего пропеллерного друга. Сука! Иди ищи его и не возвращайся без него. Кожаный ублюдок! А я пока уберу твой бардак. Всем привет! Дошел до места точки, где по последним данным GPS примерно, ну, координатам, примерно произошло крушение дрона. Об дерево есть одна проблема Точнее несколько проблем Во-первых, это парковая зона Оказывается, и здесь Уже гуляет Огромное количество людей Плюс эти люди ездят на Квадриках, на мотоциклах Тут Специальные трассы проложенные То есть если он упал Прямо на людном месте, на тропинке То дрон за сутки Уже давно нашли Пар действующий, 2-4 часа открыт Бесплатно Вторая проблема, здесь везде ели, а не лиственницы, тем самым даже если дрон, ну, он врезался в какой-то из этих деревьев, неважно там, вот, то есть мне надо туда идти по карте навстречу полету дрона или вот туда, сейчас посмотрю более точно, то он мог попросту застрять на наверху этих елей, они густые, были бы лиственницы, были бы голые, он бы, скорее всего, точно бы упал на землю. Вот вопрос, еще идти вниз смотреть и идти вверх смотреть. Вот парковая зона. Я уже 4 квадрика по дороге встретил, 2 мотоцикла перосовых. На специальной резине и у гуляющих людей уже встречал. Так что, думаю, если он упал на видном месте, на тропинке его нашли, подобрали. Если нет, ну, вероятность найти, ну это как иголку в студии, в стоге сена искать. Всем спасибо. Отметка 3,800 метров – это начало спуска дрона уже на критической высоте. Отметка в 3,5 тысячи метров при высоте 96 метров – это уже момент потери видеосигнала с дроном. И примерно на отметке в 3,400 при высоте уже около 80 метров дрон должен был уже столкнуться с одной из верхушек деревьев. Ну и вот та самая, так сказать, тропа, которая была видна сверху. Здесь она не очевидна, да, тропинка есть, идет туда дальше. Вот, примерно. Вот в одну из этих деревьев он врезался. Здесь, да, лестница есть, но их мало. Ветки в основном все ели. Где его искать? Да нигде не найдем. все равно найду. Ау, ау, ау. F11. SS. О, ладно. Погуляю. Сожжем воздухом, хоть подышу. Искать тут бессмысленно. Сначала пройду. день, нибудь полкилометра пройду. Посмотрю, что снизу лежит. Ну, тут, блин. Да, конечно, преимущество над летом. Потому что кругом везде снег, снег очень жесткий, дрон бы, если даже долетел до Земли, то не упал бы. Видать, тоже подписчики нашего телеграм-канала с собакой ушли на поиски моего дрона. Вот так вот. Ну, что искать, бесполезно. тропинка, так сказать. Что здесь найдешь? Так, какие-то ветки лежат на земле. Ну что, да, срубленные по любому дому. Нет, это шишка. Твою мать. Значит, дрон где-то наверху. Откуда эти ветки? А? Шерл Холмс. Нихуясенький. Провал. Да тут эти ветки на каждом шагу. Шишки, ветки, белки. А дронов нет. Вмножь, ну, прошлогодний мазик найдем. Тут то мазик мини-второй. Хотя нет, он в другой локации был потерян. Ах. Погода зато хорошенькая Кладко, Солнца нет Пасмурно, но Вполне тепло Где-то минус 3, минус 4 сегодня Ветра здесь нету С кругом деревья Сосны Ну что, основной путь заканчивается Откуда дрон начал снижать свою высоту То есть вон там вдалеке Он начал снижать высоту Он там летел, летел, летел, летел, летел Снижался, снижался, снижался и где-то он там в конце должен был врезаться. Плюс-минус. Вот такие гонщики ездят. Сменяться или нет, но это очень похоже на место происшествия дрона F11. Он такой, вот он все ветки то здесь посрубил, посрубал. Значит, где-то на деревьях как еще висит. Здесь он вчера никого не убил здесь, когда падал. Вроде трупов нет, уже хорошо. Все, я дошел до этого места точки да, на карте где оборвалась видеосвязь но как известно видеосвязь отставала а от телеметрии что показания телеметрии ну, там за 150 метров за 200 метров до этой точки уже были а видео только было вот как раз над вот этой частью где-то дрон пролетал вот, ель но здесь еще в этом месте высота была у дрона около 115, 120, 125 метров примерно. И вот так он начал снижаться, снижаться, снижаться. Там как раз уже была включена системой возврат по низкому питанию. И где-то в конце вот этой тропинки, которая около 200 метров, дрон и в конце должен был врезаться. Но это в теории. Ну и... Все произошло на практике, конечно, неизвестно. Снизу я прошелся, вот эти 200 метров. Снизу ничего не валяется. На тропинке, понятно дело, ничего не валяется. Но здесь постоянно гуляют люди. Здесь парковая зона. Ездят на мотоциклах, квадроциклах, велосипедах. Назад пойду уже смотреть, пытаться по макушкам. Это вот единственное место, где сейчас я увидел березы, лиственницы. А дальше там густой лес из елей сосны стоят, поэтому как бы там дрон, скорее всего, повис на одной из этих ели, и вряд ли он смог вот так вот, да, сквозь ветки упасть вниз. Значит, он где-то, скорее всего, на одной из ели наверху. Еле здесь, я бы сказал, низковатый, везде стоят. То есть, сколько они тут? Ну, метров 15, может, максимум 20, которые там дальше глубже стоят. То есть, надо до самого конца, 200 метров, идти Ну, сейчас еще попробуем взлететь в такой маленькой узенькой месте здесь мы пока еще спутники не нашел он тяжело ему компасы Ру. но он на батарей стоит. надо сейчас убрать дрон на один а не это кусок бревна Ладно, опять мимо. Ищем дальше. Ну, дрон. F-11. Гибрид. Где ты? Ну, спускайся. Пошли домой. Хватит гулять. Вернулся обратно. начинал. Дрон, естественно, не найден. Ну, пойдем обратно домой. Не нашел свой дрон ну ты ему мудак потерял моего летающего друга я скучаю по нему теперь у меня травма и отказываюсь убираться иди ищи дрон